Команда «КВН» — это приказ, 57-я гимназия. Добрый вечер, дорогие друзья. С вами команда «КВН» — это приказ. Финал — очень важная игра, и поэтому мы пришли не с пустыми руками. Ирина Ефимовна э, э, Ирина Ефимовна, это вам Так, что у тебя там? Ну, там результаты моего правоного ЕГЭ Может быть, в КФУ на бюджетка получится Каким поступить Каким на место? Да Да, не зря говорят, что школьники уже не те пошли Кто говорит? Проходные баллы в университеты Какая взрослая шутка, вы там отметьте? С вами команда Квен, это приказ. Мы начинаем. Мало кто знает, но экзамен на водительские права мотоцикла выглядит именно так. Здесь все налево. Наверное. Хорошо. Тут прямо. Так, я не понимаю, я же год назад задал напрочь. А когда выключается свет, все парни превращаются в дебилов. Наверняка каждый попадал именно в такую ситуацию. Кто там? Это я. Yeah. Кто я? Я. Yeah. Кто я? Камила. Oh, да, заходи, заходи. Открылась, нет? Камила? Зашла ты? Нет? Ощел в мою кма? Наверняка Камила, открылась, нет? Ты зашла? Так, Вилю, успокойся, уже следующая миниатюра началась. А, она зашла, что ли? Ярар, ярый. А наверняка каждый человек, приходя в гости к своему другу, попадал именно в такую ситуацию. Я не обязан тебя слушать. Вообще-то это мой дом и мои правила. Да раз так, тогда ноги мои здесь больше не будет. Ну и проваливай. Ну и пожалуйста. Какие? Может, мы на улице погуляем, а? Ну, блин, Кость, ну почему ты всегда ругаешься с моей мамой? А что, она первая начинает, да? первая начинает! Смотрим и узнаем себя. Случай в Макдональдсе. Номер вашего заказа 6. Как только он появится на экране, можете подойти сюда. Вот ваш заказ. Вы забыли сырный соус положить. Сейчас все переделаем. <плес> ну а в конце? Сегодня, когда я ехала на игру в маршрутке, маленькая девочка лет четырех спросила у мамы. Мама, а команда КВН — это приказ, сегодня выиграет? Вместе с мамой плакала пол маршрутки. Уважаемые жюри, давайте не огорчать маленьких девочек. С вами была команда КВН ⁇ Это приказ ⁇ и мы никогда не умели нормально кланяться.